Всем привет! Сегодня к нам в очередной раз приехал Сергей Лашин. Сергей сегодня у нас пожаловал с отличным не сайтом уже, а Инстаграмом. Сайт у него получил уже премию, я знаю, что он делал. И сегодня с новой темой – это Инстаграм, упаковка Инстаграм. Он недавно mm -hmm. ее сделал, и она приносит ему клиентов. Они приходят, запрашивают сегодня, как он это сделал, мы поговорим. Mm -hmm. Сергей, привет! Расскажи привет. немножко про упаковку, что ты подразумеваешь под упаковкой как mm -hmm. ты ее сделал мы немножко вот про эту тему потом мы побеседуем mm -hmm. я представлюсь еще разок меня зовут сергей лашин я с вас уже знаком более 8 лет я архитектор у меня собственно бюро которое называется в проекте и также у меня есть Инстаграм, который также называется в проекте вот можете заходить посмотрите изучите Первый твой вопрос был, точнее, единственный вопрос про упаковку. Да? Расскажи вообще, вот у тебя был сайт классный, мы сейчас его да. затрагивать не будем, можем смотреть отдельно, там ссылочку оставлю в описании. Mm -hmm. Очень классный сайт, победитель наград. И теперь ты сделал упаковку в Instagram, да? Почему mm -hmm. Instagram, почему не сайт, mm -hmm. да? И mm -hmm. Что тебе это дает и как ты его делал? Все началось, наверное, с личной истории, и она как раз дала импульс работы над Инстаграмом. Дело в том, что как раз, Стас правильно говорит, есть замечательный сайт, который называется «В проекте в который я вложился в 2019 году и в 2020 его закончил. Он действительно взял премию, вот он тут где-то даже, эта премия вывешена. Вот она, вот, евро, европейный... Property Awards. Две премии взяли, один за один проект, который здесь в новогорске второй за сайт. Mm -hmm. В общем, как только ко мне пришли несколько достаточно серьезных клиентов, они помимо сайта начали спрашивать, а можно посмотреть вас в социальных сетях? И социальная сеть в основном спрашивалась Instagram. Instagram у меня был просто отвратительный, и он не велся. То есть я вообще социальный... Человек и а социальный. Человек... Да, социальные, серьезные. Я не люблю вести социальные сети, даже если посмотрите Инстаграм, тут про меня очень мало, тут больше проекта, больше то, что я делаю. Угу. Планировки вижу. планировочки да. делаю, да, делаю в, основ... в основном я увлечен именно творческой работой и не люблю писать сторис, не люблю себя показывать. Это особенность. Один... Это особенность, но я думаю, с этим мы будем работать. Так вот, когда вы видели, сказали. Сергей, что-то непонятное какое-то у вас. Инстаграм, какие-то какие непонятные у вас работы. А у меня там действительно были там 17-16 года работы. Ну, mm -hmm. просто не вел. И это был импульс, чтобы этим заниматься. Mm -hmm. И после импульса мы, я создал команду. Каждый раз после того, как я вижу, что что-то не так, и я в этом не силен, <laughs> я начинаю искать команду, которая мне поможет в этом. И я поменял несколько СММ-специалистов и нашел того, кто мне поможет в нынешнем инстаграме вот, если кратко так, окей, okay. и в чем логика ну давай сначала про результаты, то есть что uh -huh. тебе дает я вижу, что ты оформил инстаграм, команда uh -huh. сработала хорошо ты сказал, что ты его зафиналил, оформил uh -huh. что тебе это дает сейчас там, в практическом плане, то что получилось Uh, в Практическом в плане, вот по факту, что получается Когда приходит клиент, uh, он часто приходит uh, не только в Инстаграм Он в основном, при, примерно процентов 90-95 приходит через сайт Либо какие-то через внешние ресурсы, но которые все равно попадают на сайт А откуда вот, давай какие твои клиенты еще скажи mm -hmm. То есть класс твоей mm -hmm. недвижимости, который mm -hmm. ты делаешь Я вижу, и дизайн достаточно высокий да, на данный дизайн идут клиенты в основном класса, ну, сейчас принято говорить бизнес, хотя это такие условные значения, просто люди, которые могут позволить себе достаточно дорогой, хороший дизайн не только его проект, но и реализацию. Mm -hmm. В основном это люди, которые имеют недвижимость от 100 квадратов и дома от 250 квадратов, и у них имеется бюджет не только построить себе дом или купить хорошую квартиру, но еще у них есть деньги на ремонт. Mm -hmm. Это важно примерно от 100 120 тысяч за квадратный метр это мы говорим про сам ремонт ну, uh -huh. само воплощение потому что уровень идеи он должен соответствовать бюджету самого заказчика uh -huh. и как раз люди они приходят с разных ресурсов в основном это социальные сети и ты, проф... ты же их не ведешь как они приходят Объясню, и профильные площадки это изначально был импульс социальные сети не одни а одна это youtube а, с да, как раз я говорил, что я делаю планировки и не просто так их рисую и все, и стол кладу, а я снимаю это на камеру, это сложно, это тоже... Это где-то здесь есть, да? Да, они у нас соединены, вот если смотреть вот ЖК береговой, например, планировки, сначала там мы делаем планировки ЖК береговой, исходная планировка, это то, что у застройщика планировочное решение, то, что фактически мы сделали. Угу. Следующая там квартира. Следующая квартира, следующая квартира. ты берешь сайт застройщика, делаешь там перепланировку и показываешь, как можно сделать, и люди потом это видят, думают: о, нормальный дизайн. Да, надо да, обратиться. Да, прикольно. Да, да, Сделаю анализ планировок, как раз именно беру не исходники, которые обычно обмеры, а именно, конечно, с продажного сайта. Я, кстати, тоже скажу, что Сергей такую тему сказал. Вот, и потом. Ты первый подхватил. Да, я думаю, о, прикольно. Я тоже взял самую свою. Компьютер, да, я стал записывать, но у меня делал не застройщик, как ты делаешь, а мне присылают просто люди, которые уже сделали, и я там разбираю и выкладываю на YouTube тоже, кстати, прикольная тема. Да, я. Спасибо тебе за рекомендацию. У тебя хороший формат, я посмотрел у тебя формат, у тебя вот есть огромный монитор, ты можешь вот несколько камер, ты можешь переключаться. У меня это проще, тут даже есть кусочек такой некий тизер, тизер к данному разбору. Я просто сижу на iPad, у меня есть запись с iPad, запись с камеры. Угу. ну на то же самое в я череда да немножко разные подходы но в принципе формат да. один тот же это делает много дизайнеров и это не новый формат. Да, да. а, так... баре еще кстати видел тоже дело потому что у, уже... наш... у, Бар... у Баревич, по моему до сих пор что он делает, делает. прямо на планировке то есть он берет планировку распечатанную и угу. без камеры Специально, да, он делает просто от руки. Ну, тоже прикольно. Карлсон делает. Да, ну, в принципе, тема рабочая. В общем, ты подтверждаешь, что тема рабочая, клиенту да. нравится. Да, да, да. отлично. Есть, это формат, по сути, Ютуба. И через YouTube человек переходит на сайт, смотрит социальные сети а остальные, потому что, ну, социальных сетях на самом деле проще человеке посмотреть, нежели сначала вникнуть в структуру сайта, саму систему сайта. А Инстаграм или Ютуб это более привычная площадка. Человеку более привычно будет пос посмотреть пару роликов, нежели чем пощелкать на пару страниц сайта, который ему, э ну, он видит первый раз. Ну, ты видишь человека в деле, да, его мысли, как он там, вообще мыслит, э двигается, говорит, э что он рассказывает, как тебе будет с ним вообще, не то же представляешь. по mm -hmm. сайту ты как бы может только догадываться, то есть сложнее да, в анализе. Да, ну, супер, да. да. Ну, немножко побольше нужно извлечь, э подключить, поэтому mm -hmm. проще как раз площадки YouTube и Instagram. Так, да. отлично. Значит, к тебе приходит по YouTube, например, да? Откуда еще? Тут был просто вопрос а, я да, youtube да. дальше есть профильные сети именно профессионалов в сфере дизайна либо архитектуры Если тебе нужен пенсионеры серия дизайн или архитектуры это небезызвестный всем хаос это международная mm -hmm. площадка там у меня несколько отзывов и оттуда идут профиру Uh -huh. вот ну и в целом это вот такой основной такой что вот эти зачитаю вопрос от нашего слушателя значит uh -huh. что получается здесь Инстаграм используется как портфолио трафик идет с хаоса других профессиональных сайтов uh -huh. там клиент переходит на страницу в Инстаграм, uh -huh. смотрит портфолио и делает заказ ну как бы обращение uh -huh. Uh -huh. было бы интересно узнать какие смыслы закладывались в упаковку uh -huh. чтобы понять считываются они или нет uh -huh. хорошо отличный вопрос Значит, да, правильно, читатель твой все увидел. Для меня Инстаграм это самое самое главное, почему я его сделал, почему я его улучшил. Это очень хорошо упакованная страничка с портфолио. Человек должен попасть. Ну, покажи, как устроено, да, покрытие, да, да. Смысл следующий: человек попал, он узнал, как-то обо мне узнал, каким-то образом. Я хочу, чтобы он узнал обо мне побольше. Поэтому у меня есть актуальные. Я хочу, чтобы он узнал и про меня, и про мою студию. Он кликает, например... Тут это работает? Да. Это действительно да. Действительно. Он сначала узнает обо мне как о человеке. То есть я не, тоже не робот. Я, как бы, я делаю не только планировки и живу только дизайном. Я, я и спортсмен, там, и есть какие-то у меня выступления где-то. На ну, твоей же конференции. Там вот и там из Света Котлукова. Привет, Света, если смотришь. То есть смотрят на человека то есть показывают не только проекты но и человека второе что для меня важно было так, как отсюда уйти Инстаграм немножко может глючить ага. вот и вот. 2 вот. я не буду нажимать можно самому посмотреть второе он и не смотрит студию и именно какие плюсы у самой студии давай да. Да. Ну, давай, давай. В общем, сначала мы показываем, ага, вот... Ты можешь смотри. рассказывать, оно будет мотаться. Да, вот студия, посмотрите, что мы делаем не только красивые картинки, но мы еще там технически подкованы, или у нас есть очень хорошие там строители, или у нас есть реализации, или у нас есть отзывы. Это уже какие плюсы, какие основные моменты студии он должен подчеркнуть. Это то, что полезно для самого клиента, уже в коммерческом плане. Здесь у тебя смыслы идут, да, которые ты накидала, которые да. выходят, ты э, спроектировал эту тему. Там тоже следующий вопрос был, а сколько как бы стоит это, кто это делает, как это работает. Да, я дойду попозже, по стоимости. То есть тут вторая упаковка, это смысл для клиента моего собственного. Сначала я сделал некую э, разбивку, что важно, где подчеркивается экспертность, где подчеркивается наш опыт и так далее, и так далее. Это все. А показывает... Вот тут смыслы пишутся. Вот. Да, да, картинка доказательства и да. смысл, который да. нужно. Да, картинка доказательства, картинка доказательства. Да, награда конференции, допустим, куча сертификатов. Вот этот Европейн Property. Мы бы поехали туда, но был локдаун, mm -hmm. не могли поехать. Mm -hmm. Это английская награда. Отлично. А, вот, там, как выглядит проект, какие у нас еще плюсы есть, с кем мы общаемся неважно это в общем здесь вот у тебя да и все приписано. это разбито по смыслам uh -huh. вот это все разбито по смыслам а, но в первую очередь человек смотрит именно портфолио для человека извне ну для моего именно заказчика который я себе представил очень важно увидеть именно что мы делаем в принципе чем мы цены мы цены именно теми работами которые мы сделали изначально итоговым продуктом Итог... да, продукт и что делать, ты умеешь продукт. мне все равно в общем кто ты что делает твоя студия давай покажи что у меня будет в итоге на uh -huh. руках и итоговый продукт у нас э, забит в шапке и э... а вот можно догадаться что здесь потому что я вот я как там клиенту сейчас захожу я mm -hmm. первым делом я наверное смотрю здесь о прикольно интересно mm -hmm. что-то там вот классно листаю сюда там могу понажимать вот ну, недостаточно не очевидно что сюда можно нажать как -то, как -то... Mm -hmm. у меня другая приходит да, да, да? у меня другая история да то есть а, я... они с телефона наверное, смотрят конечно ща... конечно, да, конечно все да, это, это мы сейчас есть, да они видят вот сейчас камеры не сильно видна, вот ага. видишь немножко зажатым, да, ну, да, да сейчас надо можно поменять, наверное не не ловит просто немножко, сейчас мы подвинем, сейчас, сейчас. Во, у нас техника вот. отлично, ну вот сейчас в первую очередь они видят вот эту историю, uh -huh. то есть они когда зайдут с телефона, они сначала почитают вообще кто ты такой, uh -huh. что ты вообще умеешь и в первую очередь они поймут, а, мне хочется современный стиль, а, я uh -huh. не люблю современный, я люблю новую классику. И, например, нажимает на новую классику. Все, понял, круто. И все. И здесь я портфолио сделал. Да, да. Да, тут портфолио и разбито по блокам. Гениально. Вот. Все. Если ему не нравится современный стиль, он не нажмет на классику. Uh -huh. Точнее, если ему нравится современный стиль, нажмет на современный. Если ему нравится классику, он нажмет на классику. Uh -huh. Тут в формате таком... Здесь ты не обновляешь, он как бы сделал просто да. портфолио. Это разбито, да, есть некая шапка, которая, которая mm -hmm. говорит, что это за проект Какая структура именно каждого из проектов? Давай просто на, Давай. на, на примере Ленинского проспекта покажу а, У меня своя структура Есть шапка, которая разбивает чисто а, визуально каждый из проектов Она очень, ну, она хорошо просто отделяет проект от проектов В принципе, она ну, самая простая, что может быть Здесь у нас уже разбивается все, все по комнатам если кому-то хочется посмотреть много спален, то есть каждый, из человек, ну, каждый человек может посмотреть исключительно спальню или исключительно гостиной. Или просто посмотреть какой-то промо-ролик. Вот здесь есть в самом конце каждого из стилей ролик про каждую из квартир, домов и так mm -hmm. далее. Это удобно. Кому не хочется щелкать, нажимает, смотрит. Кому хочется погрузиться, может почитать, посмотреть поподробнее. Mm -hmm. И так по каждому из, из работ. И все это еще дублируется в актуальном. То есть ты перенес сайт э, в позицию Инстаграм и э, сделал так, да, что было удобно. А кто как это? Сам Сам-то все делал, ты нанял людей. <связывая> Именно идею э, мы сочинили вместе. Mm -hmm. Я подсмотрел такое портфолио в каком-то из аккаунтов, но э, они не делали на это упор. Это просто было портфолийное. Mm -hmm. То есть обычный портфолийный аккаунт студии который мне просто понравился по подаче. Потому что мне очень нравится, когда все структурировано по блокам, разбито mm -hmm. по блокам. И в данном случае плиточный формат, это когда 9, э, ну, все помещается в экран, лично вот в мой. 9 да, элементов. 9, э, нет, 12. 12. Да, именно в iPhone, потому что он вытянут, он, вот он смотрит, он может увидеть одну работу. И это как раз удобно по экрану. И вот эту работу он как раз видит только ее. Ну и соответственно разбивается Интересно, уже сзади белым да. фоном. И потом еще одна работа. Потом еще одна работа. То, То есть он вот концентрируется. Работа, один проект. Да. И он концентрируется на конкретном проекте. Прикольно. И нету каши. Самая большая проблема, почему вообще я структурировал м, классический стиль и современный, потому что у меня была очень серьезная каша в проектах. Каша просто невероятная. Очень много дизайнеров имеют разнообразное портфолио. Ну, Yeah. То есть я, как один из дизайнеров, начинал с того, что, что давали, то и делал. Uh -huh. Если, как многие, как, как многие начинают. То есть при, пришел клиент, я хочу классический стиль. Ну, я тебе сделаю. Я хочу современный. Я тебе сделаю. Не было возможности выбора, не было возможности отсеивания. Я думаю, у большинства дизайнеров такая история. И у меня такая же ситуация. Но фишка в том, что у меня два эти стиля развивались вместе и росли. У тебя раньше два четыре времени. было, я помню вообще. сейчас. Я их, я их структурировал, uh -huh. это слишком сложно. Uh -huh. По факту а, два, стили, которые они назывались акценты Nature, вот как раз они тут есть в шапке, уже там есть под подстили, которые уже не так сильно… Ну, кому, ну, кому, кому нужно, тот будет отличать, uh -huh. кому не нужно, тот будет просто говорить современный или классический uh -huh. стиль вот и проблема инстаграм была что у меня была вот если прокрутить там на год назад у меня была реально каша uh -huh. вот. А, вот там вот, да, да, да прям в самом конце давай я а покажу. Ты не скрывал да это остальное я не скрывал есть. вот вот пожалуйста вот она каша и непонятно, чем заниматься. Ну да, да, да здесь да, такой минимализм. Да, и... да. Тут, тут современный стиль, тут классический стиль, тут вообще работа там 2014 -го года. Причем как бы работа вся красивая, но ты не, не, не видишь. Да, ну, да, да. но, да. но тут какой-то винегрет. Вот, вот мне это не нравилось. То есть, мне нравятся картинки, то есть каждый из отдельных да, работ, они, они симпатичные, неплохие. Но если смотреть в целом, я не могу почитать вычитать человека что. Вот я, да, я, тебе зап да, я заплачу тебе денег. Что ты мне сделаешь? Ты мне вот так сделаешь, или ты мне вот так сделаешь? Как повезет. Как повезет да. Вот это проблема. Это как бы и хорошо, и плохо. Это плюс и минус. Поэтому. Решение структуризация. Да, пришло решение к такой структуризации. Прикольно. Прикольно. Так, угу. окей. Значит, Жжи. как они сейчас там работают, получают посмотрим. Угу. Было бы интересно, какие смыслы. Значит, смысла у тебя получается как и, я... О, кстати, вот, он и. А, вот, да, вот, конференция, вот раз, да, прикольно, выступил. Значит, что у тебя получается из того, что я понял? Ой. У тебя хорошо структурирована шапка. Это про тебя. Плюс да. у тебя отсюда ведет на два стиля в портфолио. Угу. Здесь у тебя там личная студия, YouTube комплектация авторский иначе авторские как настройки да авторский да вот как раз авторский продает услугу авторский но как раз вот это самое слабое тут еще вообще два видео а ну вот у тебя тут тут мало видео если посмотришь порядка там 10 видео это мало для авторского это мало О, какая доска у собачки кстати прикольно у тебя была да да да слушай прикольно и дальше что получается дальше люди приходят я эти закрою. Сейчас. На, на свой попал аккаунт. Вам, Возвращаемся да, назад. Угу. У тебя, получается, люди приходят. Какой путь клиента? Вот они такие зашли. Дальше что они тебе звонят или на что они а, интересуются? Что происходит? директ или звонок? В директ. У тебя да. где написано, что пишите в директ. Вот они, зашли. нет нет люди, сами договора. Да, люди, которые пользуются Инстаграм. То есть, у тебя призывы них... к действию какого-то нет нету, да, нету. Угу. Интересно. Вообще, то есть мне, я бы написал, пишите в директ, но просто нету места уже uh -huh. сам Инстаграм ограничивает. Так, понятно. И значит, что получается, человек смотрит, да, допустим, нажимает, смотрит, читает, читает. Здесь вот что ты пишешь именно вот здесь, uh, как ты ведешь вообще? Да, да, да, я рассказал про самое простое. Вот это вот сверху это портфолио, это он может посмотреть современный или классический, определиться нужен, ну, интересно ему или неинтересно, подходит ему или нет. Uh -huh. Здесь у меня структурировано чуть сложнее. Извините, пожалуйста, а ты на сайт не ведешь теперь? У тебя же сайт как бы есть. А где ты ведешь на сайт или не здесь? А на сайт идет через топлин. А через топлин. Да, все, супер. Да. Значит, в чем смысл? А, портфолиный аккаунт это понятно. Общий аккаунт он чуть сложнее. А, у меня фишка в том, что а, помимо портфолио я веду вот эти планировки которые я показал uh -huh. есть еще личная жизнь которая... то есть есть про что рассказать uh -huh. есть что донести здесь у меня структурируется тут миксуются проекты и они чередуются современные и классические проекты то есть я специально в вот этом блоке не делаю классических элементов но я делаю микс из разных проектов которые находятся у меня в портфолионом а зачем почему Показывают разнообразно разнообразный. Здесь у тебя разнообразие а в портфолио да. у тебя идет конкретно. Да, там структуризация. Ага. Да, тут разнообразные разные стили, я специально их так чередую, чтобы они угу. сочетались, но были все-таки разными, решения были разные, угу. чтобы не было пока, пока, ну, не было впечатления у заказчика, что у меня там два проекта всего лишь, угу. когда по факту у меня там прорабатывается больше десяти. Угу. Вот то же самое вот перебивает шапка. Шапка она, кстати, очень интересная. Давай поподробнее про нее угу. расскажу и идем к вопросам допустим есть а, прикольная шапка мне нравится вот это вот стиль black nature э, здесь что такое шапка это что-то мешаешь вот смотри шапка я подразумеваю что у меня есть плиточный блок из девяти работ вот он как раз mm -hmm. тут портфолио все это разбивается шапкой шапка она не просто как заголовок не, да? как заголовок mm -hmm. но, но это не просто белая белый фон как в портфолио она имеет какой-то смысл Video. Видео планировок. Здесь планировки, которые я разобрал до этого в каком-то ЖК. Это личный пост. Немножко разнообразить mm -hmm. эти, эту сухость этих всех решений mm -hmm. и mm -hmm. э, видео связано с интерьерами. Ну вот тут, допустим, веселое видео. Оно мне mm -hmm. нравится. Вот такое в стиле э, Семейки Адамс. не mm -hmm. смотрели этот сериал? Там-там-там, пам-пам, да та, та там пам-пам, да. пам, та -да -да пам, mm -hmm. пам, вот и так Прикольно. далее. Да, там. Вот. И все рассказывается про стиль Black Nature в этом плане. Вот. Кому-то интересно видео, смотрит формат видео, кому-то интересно формат картинок, смотрит картинки. Mm -hmm. Так, супер. Mm -hmm. сюда надо нажать с этой штучкой. Так, сколько денег и времени ушло на видеоконтент? Кто его прописывал сценарий видео? Но ну, я mm -hmm. больше даже не только про видео да спрошу, а вообще, вот как ты это делал, сам ли ты это все заполнял, mm -hmm. как, как происходила тема? значит происходило следующим образом я понял что вот именно такой формат мне подходит я не сразу к нему пришел тоже методом тыка изменений и так далее и всего работа этого человека который вот сделал полностью и два портфальных аккаунта и сделал намиксовал видео и нарезал картинки и так далее и так далее все это еще выложил в 7 планер Примерно в целом около 60, максимум 80 тысяч. Я не считал, это mm -hmm. было на протяжении четырех месяцев. Четыре месяца вы делали и создавали такой да, аккаунт? Да, прикольно. Да, а как? По часовой договорился ли вы просто? За а, нет, это было за объем. За есть, объем. Например, мне нужно было сделать там пятнадцать видео. Ага. Он сказал, я это сделаю там за 4 дня и за там, 10 тысяч. А вот у тебя видеооператор и видеокоманда и контент, кто выкладывал, это отдельные люди, либо это все отдельно? Сам а, человек? Один, человек, один, человек, э, да, один человек курировал и собирал, и все это закачивал на cmm Планер. А ты снимался там отдельный видео, у тебя там есть, вот, просто я вижу тут с тобой видео, ты как-то вот ты снимался, Например. Например. Ну, например, у тебя была там где-то вот там лично, например. А да? это вот нарезка. Это ну, уже да. ты скинул ему материал. Да, это был вот материал. Этот. Да, у меня в этом плане есть была большая база то есть у меня есть чем было они работать они все отсмотрели вытащили оттуда... я я а, ты сам я, есть, я написал тз вот эту картинку возьми с этого видео это с того видео это допустим из, -за из -за да так. я написал серьезное тз смыслы все были от тебя получается да, они вот эффект уже да, накладывали да потому что я пытался у меня был был путь который пришел в никуда mm -hmm. был человек или даже два человека которые пытались сделать инстаграм аккаунт но это было не тот формат который мне понравился нравился хотя они стоили денег достаточно mm -hmm. больших все равно было не то то есть ошибка, да, это на кого-то думать, что кто-то тебя прочитает там лучше чем надо и сделает тебе хорошо, то есть как многие хотят, можно да. я отдам денег кому-нибудь там сколько надо, 100, 200, 300 тысяч, и мне все сделают, скорее всего не может, получится, не может быть получится, может просто, быть мне не повезло, а окей, вот, но у каждого свой путь, у меня был путь такой, что Интересно. мне проще было заморочиться, но да. больше не так смотреть. по деньгам сказали mm -hmm. был ли трафик напрямую с инстаграм или в основном это страница визитка портфолио для тех кто уже интересуется работами сергея а, да в основном это второй вариант но именно в Инстаграм есть заявки есть э, письма хотят э, поработать но э, трафик в основном не тот который подходит не целевой там, квартиры так. небольшие там Комексы вылезли ну ладно так. так если будет реклама для холодных клиентов будут ли переупаковываться Инстаграм? Инстаграм как раз сделан так, чтобы приходили и холодные клиенты. Сейчас ситуация такая, что Инстаграм работает как добивочный формат, не формат первого касания клиента, это формат касания, ну, формат считывание меня как специалиста уже подогревающий подогревающий да подогревающий а видел тебя наверное на другом каком-то сайте может быть В... да, или ви виде видео YouTube смотрел да где-то он смотрит YouTube где-то он смотрит э, House mm -hmm. где-то он смотрит профи где-то он смотрит еще какие-то ресурсы сторонние да то есть сюда приходит минимально хотя бы подготовлен клиент который где-то тебя уже видел да да он изучает про меня информацию mm -hmm. или про мою студию и это один из, одна из площадок которые его заставляют mm -hmm. все-таки со мной работать и ну, вот это условия Важная область применения, потому что всегда нужно говорить, как правильно сделать Инстаграм, чтобы продавал. Ну, Зависит от цепочки продаж. То есть, Если ты mm -hmm. продаешь там, в других местах и сюда mm -hmm. ведешь уже подогретых клиентов, это одно. Mm -hmm. Если ты будешь продавать напрямую отсюда и сюда отдавать рекламу, то скорее всего там какая-то переупаковка mm -hmm. должна быть, чтобы было объяснение, там, что у тебя можно купить и заявка на какую-то бесплатную консультацию. Mm -hmm. Прикольно. Пишут тебе благодарностью. Сергей, классно оформил Инстаграм. Сайт и Ютуб. Я давно подписан, мне нравится. Вопрос. А куда ведется платный трафик для активного привлечения клиентов на сайт Квиз Отдельный Лендинг? Если у тебя платный трафик, вообще mm -hmm. ведешь ли ты его ну, за деньги? Если да, то куда? Uh, у меня был платный трафик, но он не связан с портфолио, он был связан с книгой, которую. Покажи про книгу uh, да. тоже, расскажи, у тебя еще проект один uh, есть, я знаю, ты давно, долго готовил, интересная тема. Да, yeah, книга – это планер ремонта, здесь идет сейчас mm -hmm. работает yeah. это больше такая книга связанная с не только с дизайном но mm -hmm. и в целом для людей которые хотят структурированный хороший понятный ремонт и здесь как раз показано что эта книга и как она поможет и кому она поможет и как и кому и как называется как называется Она называется планер ремонта в принципе ну дневник ремонта планер ремонта в инстаграме вот, тут э, я покупал холодный трафик. Здесь как раз э, структура следующая: сначала человек видит э, какой-то креатив, после креатива э, есть лит магнит то есть, допустим, пройди тест, получи скидку. Mm -hmm. Вот тут как раз есть этот литмагнит магнит но в таком уменьшенном формате. Расскажи, что это за тема, для кого она, что она дает? Э, книга э, дает э, возможность закончить ремонт без максимального количества геморроя mm. то есть, по факту когда человек сталкивается с ремонтом он сталкивается с тем а что человек это, не... кто? это домовладелец домовладелец либо дизайнер который дизайнер помогает домовладельцу, тоже. либо строитель который начинает стройку то есть тут есть ресурсы для каждого из из участвующих в ремонте то есть тут у тебя сделаны опросники чек-листы материалы которые проходят все люди которые присутствует, насколько да, я понял. Да, да, да, для того, чтобы да. там ставить чек-листы по сделанной работе. Да, тут самое это самое простое, что сейчас ты открыл. Например, есть более сложные вещи, например... Помимо водных данных, мы там можем составить бюджет самого проекта. Mm -hmm. Составлено 2-3 листа бюджета при закупке mm -hmm. того или иного формата. То есть можно вести бюджет проекта от А до Я. Причем я сначала э, показываю бюджет, который закупается в самом начале ремонта, например, какие-то стройки, mm -hmm. до финального декорирования. Это все как раз идет последовательно. И все можно закупать прямо непосредственно в этом журнале. Это печатная версия сразу, э, если есть вопросы, это... Версия, с печатной версии. из печатной версии надо будет работать каждому из присутствующих uh -huh. в ремонте супер ну если что можно будет обратиться к клиентам дизайнерам ремонтникам Кто. Да. я кстати посоветовал недавно у меня клиент есть кто делает uh -huh. значит, по компанию для ремонт и отделки, вот mm -hmm. я сказал, что тут есть Сергей, у него есть такая тема, mm -hmm. дал ссылочку. Поэтому, если тоже интересно, проходите по ссылке. Сергей, спасибо yeah. тебе за этот самый за детальный такой интересный mm -hmm. обзор. Mm -hmm. Если какие-то вопросы есть, пишите Сергею, думаю, в директу, наверное, ответят, да? ну, либо мне пишите, мы значит, передадим вопросы и, может быть, еще дадим. В завершение тоже скажи, mm -hmm. значит, что ты рекомендуешь? У нас есть две категории ну, клиентов, дизайнеров. Mm -hmm. Первое – это, условно, начинающие, которые только там строят там, свой бизнес, свою работу и хотят выйти там условно с позиции 30-50 тысяч, да, стабильных 100-150, mm -hmm. на, что, на что им обратить упаковку внимания. И вторые это уже вот где мы занимаемся, это студия лайф, там те, которые mm -hmm. уже зарабатывают там 200-300 и более, вот, э, как им то же самое сделать там чужими руками, вот два если совета mm -hmm. даже будет круто. Давай еще откроем мой Инстаграм, чтобы давай. сразу я на примере Инстаграма рассказал. Так как у нас тема Инстаграма, давай, наверное, в рамках Инстаграма я да, на да, этот да, вопрос и отвечу. Для двух а, вот этих категорий, да? да. Uh -huh. категория, категория 1. Там, на самом деле, все просто. Я эту историю тоже изучил. Хочу поделиться давай. лайфхаком, который сэкономит, может быть, кому-то там сотни тысяч рублей. А, нету волшебной кнопки есть обычные вещи которые любят все люди любят халяву всегда вот представьте человек который вас не видит а вы еще начинающий дизайнер и вы хотите еще хотите еще набраться опыта или хотите нам клиентов хочу просто хочется чтобы клиентов были хоть какие-то деньги чтобы хоть что-то было вот первый формат и первый мой совет как раз для этих ребят есть возможность сделать очень хороший вкусный лид магнит лид магнит это то, что ты сделаешь ему бесплатно На что ты можешь делать бесплатно? Планировку, mm -hmm. что ты можешь делать концепт Чем вы сильны, то и можете сделать Подбор картиночек, Подбор картинок, анкетирование Анализ какой-нибудь, да? Анализ, экспресс-анализ, выезд на объект консультация, mm -hmm. консультация по любому виду вопросов Прикольно. Любые типа консультации, которые ты можешь сделать Может быть у вас классные строители, которые закроют Их ну, закроют и свою историю, и продадут и строительство И вас продадут как специалиста mm -hmm чем uh, что-то полезное для своего типа да, клиента все, все что угодно That's да cool. это надо вывешивать на лид-магнит надо вывешивать на ту минимальную рекламу которую видит человек в первые 15 секунд ну, буквально. ну в, в шапку плюс рекламу шапку плюс реклама, которая ведет на, mm -hmm. на mm -hmm. раскрасить этой услуги и по-другому не работает mm -hmm. вот серьезно если вы только начинаете даже не даже не думайте смотреть на другие на другие методы mm -hmm. и это еще работает когда у вас цена Вашего квадратного метра не выше рынка. То есть или минимальный, либо низкая достаточно, либо средняя. А у тебя, кстати, какая цена пары? У меня высокая. Сказал, высокая у меня да? высокая. Mm -hmm. Да, у меня высокая. Это формат не про меня. Человек, который я пытался делать. Это не работает человек, который приходит на лид-магнит. Он и... за, за дешевым идет. А, да, он идет за дешевым, и когда он, нач... он начинает с... увидеть мою цену, конечно, они сразу не вывешивают, сразу я им не говорю, какая... какое коммерческое предложение у меня. И он сразу начинает сравнивать с людьми, которые сделают. Ну, он со стороны не понимает просто, не понимает, какие особенности, какие могут быть, какие работы делаются, насколько mm -hmm. структурирован, насколько проработан дизайн-проект у меня или, например, у начинающего дизайнера, ему тяжело, потому что он новичок. Ему кажется со стороны, что это практически одно и то же. Нет такой работы внутри. Mm -hmm. Поэтому он сравнит и уйдет. Он убежит. Это холодный человек. Это ваш клиент, если вы ищете таких людей. Берите их, нарабатывайте опыт и берите уже менее таких любителей халявщиков. Mm -hmm. Ну, не халявщиков, это плохое слово. Просто людей, которые могут делать хорошие проекты, качественные, имеют на это бюджет и имеют возможность и платить за хороший дизайн. Mm -hmm. Это первый формат. Второй формат это как раз мой, моя история. Человек, который хочет увидеть человека, хочет увидеть более качественное портфолио, хорошую студию, для него это важно. У него запрос уже такой. Да, у него, угу. да это, этот запрос изначальный. То есть он понимает, что ему даже хал, там халявная планировка, ему… Погода это, не сделает. Да, по, погода может быть сделать, но а если он действительно увидит портфолио, которое ему больше понравится, и планировка, которая ему нравится, он все равно пойдет к человеку, который То есть побеждает его. уже как бы, качество именно работы, интересность самого персоны, нежели бесплатную условно планировку да, от другого, да, менее подходящего. Да, это немножко другой уровень клиентов. Это, если это разбирать, это еще на полчаса будет. Okay. Короче, да, это второй формат, и к этому тоже надо приходить. Но это как раз э, такой формат, на э, такой формат можно переходить, когда у вас уже есть проработанное портфолио, какие-то уже, ну, не знаю, победы, какие-то там вещи, которые вам нужно показать. Mm -hmm. Которые показывают вас эксперта. Вот тогда этот формат вам подойдет. Uh -huh. В данном случае такие вот э, лид-магниты не работают, либо работают не, ну, не очень хорошо. Я думаю, все будет работать, но везде есть э, процент, погрешность. Здесь поможет как раз э, экспертное видео, поможет полезность, которую ты делаешь, например, для ЖК, или ты делаешь хороший, хороший пост, либо ты показываешь личные какие-то истории, которые помогают им сделать выводы в их ремонте, какие-то полезности. Это второй формат, более экспертный. Как раз uh, YouTube-площадки очень хорошо показывают uh, экспертных uh, дизайнеров, они получают таких клиентов супер вот спасибо что поделился да. здорово интересно вот ну как всегда да вот есть пример то есть я всегда люблю на каких-то конкретных примерах человек который получается у которого действительно классный проект хорошие клиенты спасибо что тут был с нами вместе и отвечал на вопросы это очень здорово те кто хочет внедрить опять же волшебный какой-то инструмента нет не получится там, условно скопировать сайты как будто у вас будет то же самое но есть возможность в этом разобраться кто хочет кому ценно в этом разобраться приходите в клуб системных дизайнеров, приходите на студию Live, если у вас уже есть деньги, вот будем общаться и помогать именно построить ваш путь. Как тебе, кстати, по поводу именно, ну вот, какие тебе мысли были, когда ты вот это все простраивал, продумывал? То есть ты же много разных вариантов пробовал, да, сколько ты там устратил время чтобы прийти именно к этому? То есть можешь как-то оценить? Я думаю, весь путь с момента регистрации Инстаграма... Ну как бы да, до понимания того, что да, работает, да. то что продает. То есть сейчас, я так понимаю, это приносит тебе клиентов и значит хорошим служит поспорим для презентации тебя и подогрев клиентов, чтобы они покупали у тебя, то есть да. за достаточно высокий чек. Да. да, да но это вот именно сколько так. у тебя как бы словно там с понимания, как оно должно быть э, в Инстаграме до там, создания времени прошло? Я думаю не меньше четырех лет. Ну если говорить про такое чистый вот э, чистое время, которое занимался этим mm -hmm. и вникал именно в сам Инстаграм, я думаю, это порядка полугода. Супер, супер. Порядка полугода. Значит, Сергей нам Порядка. только что помог сэкономить 4 года, вам помог сэкономить 4 <с года, либо 6 месяцев. В любом случае, если действовать правильно и по плану, это можно время еще сократить больше, потому что есть уже готовые шаблоны, материалы, действуйте. Для этого помогут и команды, которые понимают, то есть допустим, вот Стас говорил про системную студию, как раз я составил в этом, и то же самое мышление, которое транслирует и Стас, и люди, которые также находятся в команде помогают, подсказывают это сделать, подсказывают какие-то решения. Вот здесь вы видите только один мой пример. Mm -hmm. а у нас, например, сегодня была обратная связь с шестью-семью людьми, у которого, у которого очень много разного опыта и которые делятся этим. И как раз я уверен, что я бы не пришел к этому инстаграму, если бы я не послушал и mm -hmm. твои советы, и советы Прикольно. той же самой Даши, и Кеши и так далее. То есть это реально, это такая некая коллаборация всего увиденного и услышанного вместе с людьми. Поэтому, конечно, если есть возможность надо обучаться просматривать то же самое как Инстаграм. я услышал очень много мнений получил обратную связь от тебя от ребят посмотрел сам много инстаграмов и сделал этот продукт Супер. я прошу чтобы вы также сделали потому что это реально рабочая схема угу. то есть через анализ не копированием через осмысливание осознания вытаскивание своих ключевых смыслов создание своей стратегии продвижения да. серёг okay. спасибо что поделился давай если есть какие-то вопросы, пишите Сергею, пишите нам. Если кого-то еще пригласить, рассказать, показать, то в следующих сериях, я думаю, увидимся. Спасибо, пока. Все. Yeah.